В тот день, когда вы решаете не просить о том, чтобы случилось желаемое, но напротив, пытаться приветствовать случающиеся, в тот день вы становитесь зрелым. Мы можем вечно просить, чтобы случилось то, что мы хотим, но от этого только всегда будем оставаться несчастными, потому что мир не заботится о наших предпочтениях. Нет гарантии, что желания жизни совпадут с вашими. Нет никакой гарантии. Очень может быть жизненное предназначение направлено к чему-то такому, о чем вы даже не подозреваете. Если иногда сбывается какое-то наше желание, мы все равно несчастливы до конца. Потому что все наши просьбы и требования уже нами прожиты в фантазиях. И мы получаем желаемое как бы из старых рук. Если вы говорите, например, что хотите быть с определенным мужчиной, значит вы уже любили этого мужчину во многих фантазиях и мечтах. И если это случится в реальности, окажется, что реальный мужчина далеко не так хорош, как в ваших фантазиях. Он окажется лишь бледной репродукцией, потому что реальность – далеко не так фантастично, как сама фантазия. Вы разочаруетесь. Но когда вы приветствуете происходящее, не противопоставляете свою волю целому, просто соглашаетесь, что бы ни происходило, вы просто соглашаетесь, вы никогда не будете несчастны. Вне зависимости от внешних обстоятельств вы всегда настроены на счастливую волну, готовы принять все, что случается, радоваться всему, что случается.